Всем привет, это Ижевский Summer Camp 2021 10 августа на дворе, йоу! Все приезжаем в лагерь в следующем году! Yo. За навес кино Он взял и надел кимоно. Демоны тянут на дно, без оружия истине нужен я, без тебя в душе, я дорисовал манускрип. Без веры в бой нам идти. Дайте же силы не падать, а на ноги ставьте нас ангелы, ставки накалены. Калейдоскопом событий наполнена жизнь, нависточена тихая комната, сосредоточен я на цен Дао Дэ Цзэн или Путь Камиказе. выбором станет решение твердой руки. Доставайте клинки, и пора бы весь мир нам от края до края И сколесить выброс путь самурая Бuir только в твоей голове Время придет, он станет сильней Победит тот, кто поднялся с колен Стань, Би мой он, bite враг только в твоей голове Время придет, он станет сильней Победит тот, кто поднялся с колен Стань, Би вот он, Папсона, серьезно, как будто вы лицо Да, и ручки там как-то делайте поувереннее. Давай, 1 3-2-1. Минимум тело твое пластилин Вылепить из него то, что не вылепит Ни один духом целён, только чистый Разумом, а не тот, кому нет грязли По зубам, ты получишь больше, чем все. И сразу разумом, главное, это душа За пазухой, сила в тебе срождения Составляй, позволь, шай, ля-ляй, ты один на один со зверем То, что гордо зовёт себя ленью Война только в голове. Время придет он станет победить Победит тот, кто поднялся с колен. Steinbeia, my friend. только в голове. Время придёт, там станет ценой. Победит тот, кто поднялся с колен. Steinbeia, my friend. Steinbeia, my friend. Класс uh Марио -huh. Моя стопа будет в ролике. Огонь плавит сталь, твоя воля, твой стал. Вода отключит камень, не сдавайся парень. Параллельными путями две силы иньян. Слабость это изяд. Укрепляй свойства. Улучшай свойства, брось беспокойство. Дисциплина, система и ты другой стал. Многовиковые формы комплекса и стили. Практика на улице, практика в квартире. Мира нет, важнее противника. Своего врага ты знаешь, наверняка. Победа над ним важнее, золотых медалей. Его не найдешь на ринге, не найдешь в зале. Много у него имен, много сильных сторон. Он внутри тебя хочет... Занять трон, лень, уныние, прокрастинация Продолжай борьбу и не вздумай сдаваться Твой рак только в твоей голове Время придет, он станет сильней Победит тот, кто поднялся с колен Стань, my friend Твой рак только в твоей голове Время придет, он станет сильней Победит тот, кто поднялся с колен Стань, be water, my friend Время придет, он станет сильней Победит тот, кто поднялся с колен Стань, be water, my friend Боль враг только в твоей голове Время придет, он станет сильней Победит тот, кто поднялся с колен Стань, be water, my friend Be water, my friend Ладно? Да. Все, давайте. С, Все, давайте, пока.